Пить со мной, когда я этого пожелаю. Ну, я, я, да, когда ты пожелаешь, я тоже могу пожелать, ты будешь бить. Пи, не, пить. пить, пить. Да. Не бить, да. а пить. <свят>